Всем привет! Меня зовут Кэт, и вы смотрите Пазл English. Сегодня я решила разнообразить нашу с вами программу, и вместо английского мы будем учить китайский. I'm only kidding, I don't know Chinese. Это шутка, конечно, потому что сегодняшний выпуск посвящен 1 апреля. Устраивайтесь поудобнее и поехали. Откуда вообще взялся этот странный праздник? Версий несколько. Одна из теорий предполагает, что день дурака уходит своими корнями в древний Рим, где 25 марта отмечался праздник, известный как Хилария. Этот праздник был праздником весеннего равноденствия, начала весны, и его отмечали люди, разыгрывающие друг друга. Некоторые историки считают, что эта традиция была перенесена на 1 апреля в Европе. Другая теория предполагает, что день дурака возник во Франции в 16 веке. В то время календарь был изменен на григорианский который перенес Новый год с 1 апреля на 1 января. И тех, кто продолжал праздновать Новый год 1 апреля, называли дураками, а другие разыгрывали их, чтобы отметить это событие. Независимо от своего происхождения, День дурака стал популярным праздником во всем мире, и разные культуры отмечают его по-разному. В Шотландии, например, День дурака празднуется два дня, а розыгрыши можно разыгрывать до полудня 2 апреля. А во Франции праздник известен как «Poisson d'Avril», или апрельская рыба. И люди часто в качестве шутки прикрепляют друг другу к спине бумажных рыбок. А вот, кстати, как сказать разыгрывать, прикалываться, шутить над кем-то по-английски? Есть несколько вариантов: to play a prank on someone или to pull a prank on someone. Например, last April Fool's Day my co-workers and I teamed up to pull a prank или to play a prank on our boss by filling his office with balloons. Последний раз на день игрока мы с коллегами объединились, чтобы разыграть босса, и забили его в офис с воздушными шариками. Пранк можно и как глагол использовать, да? To prank someone. Пранк это вообще какая-то практическая шутка розыгрыша. My little brother loves to prank someone whenever he gets the chance. Whether it's jumping out to scare them or putting fake spiders in their bed. Но младший брат обожает розыгрыша и делает это при каждом удобном случае. Это может быть что угодно от выпрыгивания из угла до подкладывания паука в постель По попе тапкам за такие to play a practical joke Это тоже да, играть какой-то, сыграть розыгрыш, разыграть, пошутить The office culture was known for its sense of humor and playing a practical joke on a colleague was a common way to break up the monotony Of the work day. Этот офис был знаменит своими розыгрышами своим чувством юмора и подшучивать над кем-то из коллег чтобы разбавить монотонность рабочего дня было обычной практикой Также можно To joke around With someone, да, подшучивать над кем-то. Мы все время подшучиваем друг над другом на работе, чтобы сохранить веселый и легкий настрой. Прям как у нас Puzzle English. To pull leg кажется как будто бы тянуть кого-то за ногу, но на самом деле разыграть. I panicked when he said the test was tomorrow, but then I realized he was just pulling my leg. Я запаниковала, когда увидела, что тест это уже завтра. потом поняла, что он просто прикалывается надо мной. To play a trick on someone или to play tricks on someone во множественном числе. Тоже да, разыгрывать As children, Когда мы были детьми, с моими братьями и сестрами всегда разыгрывали родителей на 1 апреля тем, что переводили их будильник или часы на час раньше. Какие коварные дети. Очень британское выражение: to take the Mickey out of someone. Это шутить над кем-то, но, как правило, зло шутить, да? He started taking the Mickey out of this poor man just because he is Он начал стебаться, наверное, можно перевести над бедолагой только потому, что тот был лысым. Нет, кстати, ничего плохого в лысости. Есть такое слово в русском? Теперь есть to pull a fast one on someone. Успешно кого-то обмануть, да, провернуть какой-то трюк. I thought I had won the bet. But my friend pulled a fast one on me and revealed that he had already checked the score. Before we made the Я-то думала, что выиграла пари, но потом узнала, что мой приятель меня развел, меня обманул, разыграл, потому что он проверил счет еще до того, как мы поспорили. To mess with someone это не то, чтобы шутить, но мне кажется, тоже здесь оно подходит. Связываться с кем-то, троллить кого-то. Да, два разных значения. I wouldn't mess with him if I were you. He's not in a good mood. На твоем месте я бы с ним сегодня не связывалась, он сегодня в плохом настроении. Или ты говоришь кому-то. Mess with me, не связывайся со мной, да? А если троллить, то так. love Это для фанатов офиса, американской версии. Я обожаю троллить двайта. Вообще-то, это то, чем я в основном занимаюсь на работе. To tease someone, дразнить кого-то. Well. Мой младший брат. Обожает меня троллить на тему моего роста, но я знаю, что он это делает не со зла. Еще одно интересное выражение: Have someone on. Тоже разыгрывать кого-то. think she's having me on when she says she's a famous actress. Мне кажется, она пытается меня разыграть, надуть, обмануть. Она прикалывается, когда говорит, что она знаменитая актриса. To wind someone up. Это даже не разыгрывать, это доставать, раздражать, троллить с целью выбесить, разозлить. up Не надо его троллить слишком сильно, то он может разозлиться. Или She just knows how to wind me up. Она знает, как меня достать. It really winds me up. When he goes on about teachers having an easy life. Меня реально раздражает, когда он начинает говорить, что у учителей легкая жизнь. Make. Fun of someone это смеяться над кем-то, делать посмеющим, да? Nice people, Нехорошо смеяться над людьми, даже если тебе кажется, что это безобидно. Другие дети смеялись над ним, потому что он носил очки. To rib someone, прикалываться, шутить, все примерно с одним и тем же значением. My friends always rib me about my love for cheesy romantic comedies, but I don't mind. Мои друзья всегда надо мной прикалываются за мою любовь к ром-комам, но я не против. To ridicule someone, это насмехаться над кем-то не очень хорошее. Значение. She didn't say what she thought for fear of being ridiculed. Она не сказала, что она об этом думает, потому что думала, что ее поднимут на смех. Боялась, что ее поднимут на смех. To mock someone также насмехаться. He would often mock. Он часто насмехался над рисунками сестры И это заставляло ее сомневаться В своих творческих способностях Понимаете, да, То он поменялся Если раньше мы говорили разыгрывать, шутить, прикалываться То вот последние несколько выражений Именно с таким злым умыслом, что ли Когда вы насмехаетесь над человеком Ему от этого не очень хорошо Ну что ж, теперь вы знаете, как сказать Разыграть, посмеяться насмехаться связываться с кем-то стебаться очень многими разными способами пользуйтесь и всем веселого 1 апреля до встречи в следующих выпусках